А как она начинается? Вот и все. Тебе уже все подсказано. Вот видите? Мы еще разучиваем ее.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 мой Обнинск наполнен Друзьями и песнями Простыми словами Объятиями тесными В Морозовской даче Простым обаянием И общим каким-то Нездешним сиянием Катит про Свои волны неспешные Там ценят глубинное Больше, чем внешнее И там, только там Отпускает меня тоска а как бы хотелось сказать Я из Обнинска Дорога домой Приложение зависло. Я тут как в раю, залазец вот смысла, Закат из рубина, деревья из оникса. И все-таки жалко, что я не изумился. Мы еще учимся. Олег. Большое спасибо.